Ребята, пробежимся, что с нами сегодня едет? стелс леопард 650 -ый. сифи 600 -ка. гепард 650 -ый. гепард 800 -ый. бирпишка бирпишка цепка z8 нарядная какая Полярис 400. Бирпишка 800. Пройдемся по цепке Z8, как она сделана? Сделана ветка отбойники, Вот такие. Ну, усилитель стоит, так называемый блок. Одета в резину с Сделаны расширители такие. хозненькие, но в резине кидается. Поставлены двери. Внутри все стандартно, шнаркеля выведены ну, по самому не балует. Самый смак, конечно, это поставлено заднее колесо. Поставлено оно таким образом, и поставлено это все переварено, переделан от маврика. Вот такой крепеж, потом наварены вот такие вещи специальности. Но ну, это заводское исполнение, то есть и, соответственно, крепление с меня Вот даже есть видно здесь, да? Канамос. Очень удобно, спасное колесо. Особенно для любителей, кто ездит в горы остальное все у нас практически полный сток Да, мы уже на этих, на проехали. Я в а от гепард не смог. Чотходи. такое там у тебя? Сах, скажи лужи, говно, приезжаешь а с первого раза вообще. Раз. Да Костя, блокировку включи! Да не, надо саму сейчас. Назад, твою дорогу! Назад! блокировку включи! На блокировку поехал, что ли? Назад и с разгону! На блокировке с разгоном нельзя. А тебе не хватает клиренса, у тебя в морду упирается. А сейчас... Ты висишь просто, повись с тобой на лепёдке. Курень, бросай ружьё <связывая> Блокировка надо было отрубить. <связывая> да. Я бы даже чуть левее, ну чуть левее взял. Костя, открой тайну, ты здесь проедешь без проблем. Я <связывая> без Я а знаю. не знаю. Я знаю. Я знаю. Я это эти, как вот, жбари, они здесь проехали могли, Климену. Да, да, да, да, клик. Да. На Выезжай назад а, и здесь, вывезти объезжай вывезти. уже, Выезжай, все. Стоят, Наливай! Выезжай, объезжай. Все, кино не будет, не проехал. Даже ЦФ-ка объехала тебя, понимаешь, на Клиренсе по затерышным. Тебя... Тебя просто унизили, наказали. Ой-ой, все, началось. Обравдания всякие разные. Вот здесь, когда будешь перескакивать, аккуратно. Подожди, сейчас за автодором бегаем. А как лучше проедем? лучше поменьше? Иди. Костян встал. Да нет, тут же парень накатали, блин, так же. Да, тридцать русскую резину. Не едет, да? Давайте, подходим. Здесь коварно, коварное место. Я там вставал на козла. Давай, давай, не. Воу-воу! Пусть так получилось, надо было шлем снять! А, сколько, вот народ, типа, давай да, бэр -бэр давай, давай! Сколько Вот за канистру ты зря, Даня! идет на Кину в них грязью. Можете на меня сердиться, но я скажу, болото противное, мокрая и без деревьев.